Приветствую вас на канале Жизнь деревни. У нас появилась необходимость убрать огромную отрасль. Нам посоветовали хорошего специалиста. Проблема в том, что с трех сторон находятся дома. Что поражает в его работе? он работает в обычных кроссовках. И страховки только одна цепь, которую он привязан к стволу дерева. Также на эту цепь подвешены две бензопилы: одна большая, вторая маленькая, которую он использует в своей работе. Нарезает он ствол кусками от полуметра до метра и так он срежет всю акацию. Это даже хорошо. Почему мы срезали акацию? Я сейчас вам покажу. Когда был сильный ветер, она начинала трещать. Когда срезали, поняли почему. Это у основания. Она уже в середине начала гнить, пропадать. Еще год или два и при сильном ветре она могла просто упасть и натворить много бед. А того мы и срезали эту акацию.